Всем привет, друзья, с вами как всегда Магевара. И, братишка, сегодня я выпускаю видеоролик настолько поздно, что это будет впервые. Поэтому обязательно закидывай дизлайк. А мы начинаем. Поражение 0. Побед тоже 0. Полетели э, играть в иконку игрока. Что я несу? Ладно, забейте, это будет в видео. Выбираем кольта. Короче, челлендж я придумал, чтобы мы играли только за кольта в этом испытании. Так как самый красивый робот у нас в виде э, кольта. Мы будем играть только за кольта. Надеюсь, челлендж вы поняли. Я, естественно, посмотрел у ММА Петти. Значит, э, хотелось бы другого, конечно, персонажа выбрать. Но тематика прям вообще идеально подходит под кольта. Поэтому я не мог не пройти мимо, чтобы реально поиграть за кольта в этом испытании против роботов. Это достаточно, мне кажется, интересно будет за этим наблюдать. В общем, ребятки, ультую, сразу выношу кольта, вообще нагибаю жестко. За кольта я играл очень редко, и в целом максимум только 25 ранг пушил, Ой, 28, сейчас. 26 ранг максимум на нем апнул, больше ничего. Поэтому, ну такой себе игрок, конечно, но в целом, мне кажется, я должен буду пройти это испытание. И, как вы уже заметили, 18 минут видеоролик будет длиться. И, значит, что довольно-таки быстро я завершил эту, этот матч. Посмотрим, что будет. Возможно, я и не, про, не допройду. В целом, досматривайте ролик до конца. А еще в конце видео мне выпало... Вы узнаете, что выпало, если вы досмотрите здесь. Но ну, если вы... Про... <с> вы еще можете промотать, кстати. Значит, в каточке ничего практически не происходит. Поэтому я сижу, болтаю вообще, как... Ну... Как с братьями по душам. Дизлайк отправляет Эдгар. Ну, ребят, вы поняли посыл этого видео. Этого Эдгара. Что типа мы не пройдем. Но сейчас мы ему вызов кинем. Этому Эдгару. Злетает на, на Джесси. Я его сразу же сбиваю. Дизлайк отправлял, братанчик. Сейчас мы тебе покажем, кто здесь самый красивый бравлер на этой... На, на этом испытании Ну что ж, 14 секунд остается Надеюсь, мы выиграем эту каточку 18 гемов у нас 1, 2, 3 у противника И представляете, мы практически проиграли Но, но здесь Остается 2 секунды Меня можно даже и убивать Но в целом это не спасло бы ситуацию И мы выиграем первую каточку Получаем 300 старпоинтов Вот и напишите в комментариях, насколько вы далеко зашли со своими тиммейтами рандомами э, в этом испытании. Интересно прочитать, как с нами Нав Джесси, Фрэнкич. И против нас какие-то странные типочки. Надеюсь, мы не будем проигрывать таким странным людям, которые играют полностью контр-пиком нашим. Представляете, Калет против как раз-таки Фрэнка. Прям идеально. В общем, здесь мы спокойненько так занимаем позицию я здесь просто защищаю лицо Калет и вместе с ними кустики вот Френка там пинают ногами руками всякими липучками штучками и он вообще здесь какую-то ерунду исполняет Калет залетает Кемчик подбираем рикошет просто ходит как по своему дому босиком в общем, ситуация достаточно накаляется. Пять гемов у нас, два гема у других игроков, которые против нас. Рикошет просто меня убивает. Заходит впритык ко мне с рикошетами. Вообще спокойно меня добивает. Здесь он, конечно, загнан в угол. Зверь. Я отправляю ему петуха. Нечего здесь делать на моей базе. Сейчас мы будем дальше играть. Робот идет на противников. Это очень хорошо. Представьте, Фрэнк ни разу еще не попал по Мортису. Ну, только представьте. Олет пытается залететь на нас. Она агрит тут робота, опять же, к своим тиммейтам. Я ее быстренько добиваюсь, счищаю. У нас 10 гемов, и мы уже начинаем отступать. В целом вообще идеальненько все происходит. Убиваем наркошетика. Босс э, гонится за нашими врагами, которые вообще играть проходить практически не умеют. Да, я, конечно, свинка играю, естественно. Свинка легче, наверное. Попадаются какие-то нубики, но на основе мне что-то не хочется... Пропускать всякие наградики, которые здесь нам дают. Это старпойнты, всякие монетки, всякие жетончики. Здесь уже другая карта. Здесь надо выбирать другой гаджет на то, чтобы расчищать стеночки. Иначе нам метатели задолбают. Здесь я решаю выбрать такие герсы на урон и хил, чтобы нам было легче, легче э, играть. Чтобы нам побыстрее хитпойнты возрождались восполнялись, возрождались. Ну, короче, странно, конечно, я придумал. Вот, и смотрите, здесь прожимаю сразу же гаджет и счищаю вот эту стеночку, которая могла бы нам мешать. Вот, здесь спряталась бия, Здесь это мне очень сильно не нравится. Я э, должен буду эту стенку чистить, чтобы она нам будущем не мешала. Сразу же убивает двоих наш Тик. Что он творит? Это вообще какой-то монстр. А, нет, не двоих, одного только. И робот уже спалнится э, посерединочке. Наши тиммейты... Отходит, хорошо, что отошли Иначе нам бы, было бы хана И как вы знаете, у нас в игре есть баг с этим режимом Когда э, робот, значит, идет за нами Если мы его убиваем Зачисляется игроку одна звездочка Но в общие баллы не суммируется И не зачисляются это очко Которое мы э, как раз таки на персонажей получили И когда противники нас убьют Они получат на одну звезду больше, чем э, Мы Могли бы еще себе в общий бонус запихнуть. В общем, неважно. У нас счет 19-0. Мне кажется, это даже им не поможет, что мы там убивали, не убивали. У них просто шансов нет, хоть мы тут и... Странным пиком довольно-таки играем. яго на кольте. Но в целом, посмотрите, мои тиммейты, они достаточно очень гра грамотно взяли бойца. Бео, там Тик. Вообще, ну, все замечательно в целом. знаете, убивают. Вообще, спокойно нагибают людей. Я даже тут просто стою и иногда люлей это выхватываю. Смотрите, что Тик творит. Видели, как он от бомбы отдэфился? Это же, это просто гениально. Не знаю, мне как будто топы мира попались. Со мной. Итак, у нас практически остается 15 секунд до конца матча. Воробушек пытается залететь на меня. Я его с помощью гаджета пытаюсь прицелиться в бошку. Пролетает между ухом и не добиваю его случайно. Это, конечно, печально. У нас 5 секунд остается до конца матча. 35 целых звездочек у нас и 13 у противников. И уже 40-42. Ой, какой кра красивый матч. Дизлайк отправляет, ребятки. Третью победу оформляем. мы нам дают жетончики. Обязательно будем открывать в конце этого сезона. Или даже чуть пораньше. Бравл Пас, Я еще его и куплю. Так что обязательно следите за моим твинком. Это очень будет интересно. Что же выпадет. А еще, если вы запыли. Нам же сегодня еще выпадет в конце этого видео что-то. Здесь я обязательно от от открываю всякие стеночки. Чтобы нам было легче. Еще здесь внизу два... Противника засели, надо их обязательно выкуривать. Странное слово, конечно, придумал, но в целом. Если вы поняли меня. И эта каточка оказалась бы легкой. Но, в целом, не буду спойлерить. Сейчас вы все сами прекрасно узнаете. Потому что на нас робот отвлекся. И посмотрите, как я все сбриваю людей. Ну, в целом, очень хорошо, да, но. Робот отвлекся на моих тиммейтов, потому что они шли за ним. Я не знаю, почему они вообще не догадываются, что. Uh, робот вообще звездочек не uh, приносит Смотрите, 4 звездочки у меня было И стало 5 Но в конечном счете это не прибавилось Я не знаю почему Не справили, ну в целом не важно. Uh, Главное, что мы должны выиграть этот матч По поинтам. Смотрите, нашего Бо убивают Я здесь пытаюсь помочь и да, реально помогаю, добиваю. 10-9 счет. Эта каточка уже посложнее. Мои тиммейты отлетают один за другим. Мне это прям вообще не нравится. Не знаю, куда идет Бия, Она просто в упор идет и погибает. Что за, что за Бея? Вот что с ней не так? Куда она идет? Ну, это тиммейты. Это тиммейты, с которыми под подобраны бетрандомцы, так сказать. Единственное, что я могу здесь сделать, это попытаться... Забрать потиса и тогда уже выиграть. Вот. Здесь робот, конечно, на нас идет. Очень сильно мешает. 13 секунд остается. Я не знаю, что делать. Забираю и того а, Динамайка. У меня есть ульта. Я, конечно же, забираю... А, ...многих противников. Но в целом мои тиммейты на фидели очень много им звездочек. Поэтому мы проиграли. Ну, это первое поражение, не будем расстраиваться. Полетели сразу в следующую. И благо, что не в самом начале, так сказать, сливаем все звездочки. Ой, все жизни. Звездочки, звездочки. Я у тебя звездочки за шарики залетели? Так, мы э, играем против Барлея. Здесь я его добиваю, конечно же, один-один разми... размениваемся. Но здесь уже команда, кстати говоря, поинтереснее, потому что против нас Карл... Это здесь метвый боец. И, наверное, этот противник, который а, против нас, он смотрел какого-нибудь топового ютубера. И уже, смотрите, как он на нас а, прет с уверенностью, что он выиграет. Так реально это произошло бы, если бы... Не, ну, ну не я, естественно. Что может контрить а, все эти... Все эти миксы, все эти контр когда я играю с рандомами? Но это невозможно. Я буду всегда выигрывать. Значит здесь опять в третьем матче попадается с нами Бе. Вот. Не знаю, почему здесь так часто ее используют. И против нас, и с нами. Вот. У Сту вообще нет гаджетов на э, скорость. Не знаю, почему. Может быть, э, ему удобнее и так играть с новым этим. Но как-то странно. Бе попадает по мне заряженной тычкой. Я вообще не понимаю заряженная, не заряженная. В этого скина очень сложно показывается все эти штуки. Посмотрите, сверху добивает э, наш стул обоих противников. Я не знаю, как это возможно, что он творит. Но реально, сильные игроки попадаются с нами. Жмых Владик. А, ну тут вопросов, мне кажется, уже не имеются, да? Правильно говорю? Посмотрите, просто уничтожаем их. 15-34 счет. Мне кажется, здесь уже им не вывеси, даже если мы все поумираем. Вот. Смотрите, как сражаются, все прям вообще потеют, все это выигрывают. 5, 4, 3, 2, 1, 40 против 15. Невозможно выиграть для них, и мы выиграем эту каточку. За победу мы четвертую получаем еще раз жетоны. И отправляемся в горячую зону. Здесь мы уже должны выбрать более-менее составчик. Ну, в целом, просто поменяем гаджет. И все, больше ничего нам менять и не нужно. И, ребятки, здесь непредвиденная ситуация сложилась. У меня запись не продолжилась. И она просто оборвалась. Здесь некоторый фрагмент видео. Но, в целом, мы выиграли пятую игру. Вот. Было сложно, но мы все-таки выиграли. Вот, и у нас уже 23 тысячи монет. Мы получаем за пятую награду 200-300 монет. Это очень много, хорошо. И полетели во вторую каточку. С нами Пенни, Джесси. Очень хороший пик. Против нас Ворон Бо и кто-то еще. Вроде бы Биби, да. Здесь я стараюсь накопить на ульту, чтобы счистить вот эти вот ненужные... Стеночки, всякие кусики, чтобы можно было рассматривать противников. Добиваем Бо. Убиваем Биби. Гуль, тысяча минус семь меня убивает. Гуль. Дед-инсайды играют тоже. Кстати, напишите в комментариях, кого вы считаете самым красивым браллером в игре? Я ничего не скажу, если вы скажете, что Эдгар... Да. Но самый красивый мужик это, это Кольт, конечно же. Как же без него? Кольт самый красивый мужик в этой игре, так что, ну тут без вариантов. Кого я обманываю, или Прима, Естественно, Эльприма. Говорю Кольт, а в голове или Прима. Зачем я вообще вру на камеру? На меня залетает. Кольдзе... <laughs> Ворон залетает. Я уже тут запутываюсь. <laughs> вот. Сильный. наилучший. Что он там вообще? Не вижу никнейм. Как... Что это за никнеймы? Путь Сэнди. 95% у нас. Противников 40. И эта каточка очень хорошо у нас зашла. Выигрываем спокойно. За 14 минут мы выиграем шестую победу. Остается 2. 2 вообще победы. Чтобы нам забрать этот квест испытания на изи. И думаю, здесь можно вот прям вот так вот сделать. Все оставить. В целом поменять только гаджет, опять же. А, нокаут. Нокаут. Очень сложный режим. Все-таки последний. Там будет достаточно сложно против вторых. Если мои тиммейты будут плохими, будет очень сложно выиграть. Ну, сейчас мы посмотрим. Так, ребятки, продвигаемся. Мы к середине базы. Так как здесь мидеров очень мало, я пытаюсь отставить мид, чтобы нам было легче. Здесь почти что... А, забираем тару. 48 кп остается, но здесь как-то иностранного отмансило. И не помог нам вообще ничем наш наша мэг. И там еще сверху мортис сидел. О, кстати говоря, повезло, что тару выбегает прямо под мою ульту. Вольт от, отхватывает от меня тычки. Этот дизлайк показывает все время. Вообще, больной человек вообще. Не знаю, что он это сделать. Испытаюсь попасть по э, вольту. Но за нами движется робот. Это очень плачевно, очень плохо. Здесь. Я вот прожимаю гаджет, добиваю сразу же вольта. Mm, очень хороший был мув, кстати говоря, от меня. И здесь сидит Мортис где-то. Он как-то странно отыгрывает и ну, просто залетает на меня. Хотя у меня э, есть ульта. И вообще, он, мне кажется, ничего бы не сделал против меня. Всю катку сидел на меня. И сразу же идет на нас робот. Представляете, как нам не повезло сейчас. Нам нужно его сейчас быстренько задефать. Мне, мне, мне вообще практически никто не помогает. Я тут один соло сражаюсь. И с тем, и с тем, и с тем. Кстати говоря, у Мэг сейчас могла бы отлететь, если бы не случайность. Что нам повезло, кстати. И а, нас начинают поджимать. Прям Люда поджимать. Слева Тара вместе Мортисом. Еще и робот. Убивает Фальта, но мы теряем нашего Брока. Конечно, печально. Так. Остается Мортис и Тара. Еще робот идет сверху. Неприятная ситуация, но Мортис отхватывает очень больших люлей. Тара остается одна. И у нас Мэг справляется очень хорошо даже. И посмотрите, у нас в стимейтах... че за никнейм Конч? За Брока играл. Так, мы получаем большой ящик. Ну, вроде ничего не падает, да. И остается последняя игра, последний матч в этом испытании. Мы должны выиграть. И с нами играет э, Тик и Спайк на миду. Здесь я сразу же пытаюсь прожать гаджет, чтобы мы могли спокойно так э, продавить фланг. И даже неплохо продамажили очень большое количество народа. Здесь спряталась Жанет, но, видимо, не очень хорошо. Здесь идет Карл, мы его забираем очень быстренько. Как же нам повезло, кстати говоря. Что-то мы даже и не чувствуем противников. Я сразу же... Сразу же забираю и того, и того, и того. Да? Непонятно. Пока что, может быть, противники даже не до конца поняли, что где находится. Ой, здесь я отхватываю очень много люлей. Я даю гаджетам еще по... Карлу, ну что-то... Непонятно. Спайк отлетает. И со мной тик вместе с моей башкой, с его башкой. И мы забираем спокойненько. Это, это испытание. Ребята, и получаем последним, восьмым матчем, который... мега ящик, в котором нам выпадает Белль. Ну, конечно, эмоций нет, потому что это первый хроматический пролер. Да и в целом я не особо рад таким эпиком. Это эпик, кстати говоря. Вот. Но в целом, ребята, если вам понравился видеоролик, обязательно прожимайте лайкосик, свой королевский. И открываем большой, последний мегаящик, который на сегодня... Ну, ничего не выпало, но ну, в целом не важно. Всем удачки, всем пока.